Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 13 августа. И начинаем наш разбор с начала недели. И как всегда начнем с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Сегодня с утра уже обновили минимальные значения пятницы, и движемся по направлению на 1.13. А ближайший разворотный уровень пока отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 8 августа по цене 1.16.28, но образовавшийся коррекция уже до дадут возможность переместить данный уровень ближе по направлению нисходящего движения. А по паре британский фунт американский доллар также сохраняется тенденция нисходящая. следующей цели по снижению это уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, по цене 1.27.22 и далее движение на 1.25.94. А ближайший разворотный уровень оставляем на максимальных значениях четверга, которые были зафиксированы по цене 1.29.11. А по паре американский доллар канадский доллар в пятницу смогли обновить максимальные значения, которые были зафиксированы 8 августа, что также подтверждает настрой продолжения восходящего движения по данному активу и следующей цели роста это область 1.32.35. Ближайший разворотный уровень после обновления максимумов мы можем скорректировать на минимальные значения, которые были зафиксированы. В пятницу по цене 1.30.37. А по паре американский доллар и японская иена также сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению этой области – 109.72. Ну а возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы в конце прошлой недели на уровне 111.16. А по паре австралийский доллар и американский доллар тенденция нисходящая продолжается. Цели по снижению этой области – 71.62, Ближайший разворотный уровень оставляем на максимальные значения, которые были зафиксированы. 9 августа по цене 7452 еврофунт корректируется по данному активу общее направление сохранится в восходящем поэтому пока мы торгуемся выше отметки 88 89 тенденция среднесрочно сохранится в восходящем, поэтому завершение данной нисходящей формации будет также являться интересным ситуации для присоединения на покупку по данному активу и с продолжением движения роста до 90-40. Но на текущем момент в рамках часового таймфрейма мы видим тенденция сохранится нисходящая, поэтому здесь будем следить за тем, как будет пара торговаться выше области 88-89. Если сможет уйти ниже данного уровня, то среднесрочно также тенденция нисходящая будет продолжаться. А по золоту общее направление сохраняется нисходящее. Цели по снижению то хоть ниже минимальных значений, которые были зафиксированы на прошлой неделе. Это область 1205 долларов за тройскую ноту. Ну и далее движение по направлению на 1198. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимальных значений, также прошлой недели, который был. Фиксирован по цене 1217 долларов за тройскую унцию. А нефть марки Brent в пятницу смогла обновить максимальные значения, которые были зафиксированы в четверг, 9 августа, что в рамках часового таймфрейма нас приводит вновь в фазу восходящего движения. К тому же мы не смогли уйти ниже области минимальных значений, которые были сформированы 2 и 8 августа по цене 71.26. Поэтому на текущий момент рассматриваем возвращение к покупкам с ближайшими целями роста до 74.30. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока пара прошу прощения, пока не вторгуется выше области 71, 71.0. По индексу DAX также в пятницу мы увидели уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 6 августа, что в рамках часового таймфрейма у нас приводит в фазу вновь нисходящего движения по данному активу, то есть у нас продолжается коррекция. Цели по снижению это область 12 231. Ну а возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы 9 августа по цене 12703. Биткоин на выходных. Сходил ниже уровня 6100 долларов за 1 биткоин, опускались до уровня 5595, то есть прокололи отметку в 6000 долларов, что пока в рамках часового таймфрейма нас удерживает в фазе нисходящего движения. Возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если цена сможет закрепиться выше области 6454 доллара за 1 биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман, как всегда всем желаю хорошей торговой недели. Если вам нравится это видео, то не забудьте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях всем спасибо и до свидания